Всем приветик! На 28 декабря 2021 года, так, карта дня, с 12 часов дня до 18.00 все эти 6 часов вы будете думать о своих родных. Родственники вас любят, любят вас родители, Любят ваша семья, Поддерживают род родные, находите любви. Вы будете думать о своей семье, о своих родителях, о своих родственниках. Вы будете уделять больше времени, общаться, писать, также узнавать, возможно, что-то новое в жизни вот в роду у родственников. Вы также за них порадуетесь, возможно, вы захотите чем-либо поделиться какой-то либо новостью. Вас тоже также поддерживают и. Будут рады тому, что вот у нас в роду, у родственников, вот кто-то много там знаний получает и делится своим опытом, кто-то много может зарабатывать и хорошо распоряжаться финансами. Вот эти вот все знания, по чуть-чуть брать, вот опыт, и уже у вас намного не то, что богаче, ну да, богаче именно и знаниями, и опытом становится, но также вы понимаете, как правильно в жизни иметь отношение к финансам, к знаниям, к самим, к себе, к окружающим. Главное самое это отношение. Все, пока.